Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на обзор варкапа 379. Карта Лик Хуар 2. Я не знаю, как она правильно читается. Будет Хуар, Хуярь. Значит, карты вот эти серии Хуар и вообще большинство ликовских карт, они сделаны, особенно старых, они сделаны под ВКУ-3. Поэтому удивляться, что тут в ЦПМ как-то бывает очень сложно и непонятно. Ничего... Страшного, как бы, понятно, ты будешь удивляться, но как бы, надо с просто этим просто смириться. В общем-то, на старте у нас обычные прыжочки. Здесь даже для слабеньких игроков поставили такую штучку, чтобы не падать. Здесь у нас обычные прыжки. Подъем наверх. Здесь дублджампа можно сразу срезать отлично любимые лесенки вообще просто обожаемые лесенки я считаю что это лучшие лесенки еще лесенки здесь у нас просто серия таких столбиков по которым можно даблджампить и вот я не знаю, даже в ЦПМ, типа Ладно, нормально Ты плохо прыгал Я думал, в ВК-3 тоже, что ли, здесь проблемы Ну, посмотрим Демки, естественно Такая вот карта, типа Ну, ничего на ней нет, как бы Два поворота, тут, понятно, можно поговорить Про спейсинги, про роуты Но, собственно, тут оно Если вы Стрейфите плюс-минус среднее то оно тут как бы само вырисовывается То есть здесь, понятно, можно Подрезать Если допрыгнуть Сделать там пару минус джампов Вероятно, можно попробовать залететь сразу на вот этот кубик Далее любимые лесенки Любимые столбики Все это можно джампить. Э, э. Ну и финиш Финис, Финиш, соответственно, можно, скорее всего Либо, значит, подобрать спейсинг Прыгать на вот этот пат и перелетать второй Либо прыгать на второй пат и долетать сразу до финиша Тем более, что здесь вот такая штука есть Которую можно заскимить и задаблджампить Ну, либо как-то петлять Как-то пытаться сделать свой спейсинг на каждый пад Но я не думаю, что это вариант Для Высших слоев, так сказать По скиллу В общем-то, вот такая карта Не знаю, давайте я еще раз пробегу А пока я бегу Возможно, еще не все знают Я сделаю небольшой анонс Того, что Во-первых, я начал Плюс-минус качественно Долго-много часто стримить Ну, качественно, может быть, нет Но стримы Возвращаются Как вы видите, обзоры, скорее всего Некоторые тоже возвращаются Тем более мне там помогает На скалентр. я как-то Почувствовал некую поддержку Ну да, со второго пада Определенно можно сразу долететь Я почувствовал некоторую поддержку И тоже думаю, надо тоже записать В общем, на экстру Я тоже запишу И основной анонс Я создал свой Сделал телеграм-канал если кто-то сидит в телеге и кому-то интересно следить за новостями, какие-то, ну, видеть анонсы своевременно, еще что-то, подписывайтесь, подписывайтесь в телегу. Ссылка будет в описании. Буду всем рад. Спама там никакого не будет, если что. Если, ну, прямо спама какого-то там нету. Чисто новостной такой этот телеграм-канал. Так, у меня тут уже готово. Давайте, поехали в 3 демки 37.0, драконикс Очень жаль, очень жаль угу. Видимо, прошел Просто, чтобы пройти Чтобы получить рейтинга Ох, вот и лисеньки Да, ну 3 эти столбики Тут надо искать прямо... Спейсинг, чтобы прыгать поверх них, потому что тут нету э, дублджампов в UQ3. Соответственно, эта карта может превратиться в карту просто одной комнаты, потому что ничего тут интерес, интереснее, ничего, кроме этих столбиков по спейсингу, тут нету, на мой взгляд. Для VQ3. Так, ну, комполом с бодрячком идет. Так, лесенки-лесенки Классные лесенки Особенно в экутре они, видимо, особенно классные Так, ну вот у Комполомус почти справился со столбиками Неплохо, неплохо Ну, стрейф, конечно, слабенький Слабенький стрейф у Комполомуса Так, Девкомпсру, кто это? Флам, кто это? Всем новичкам привет. Ну, неплохо. Неплохо, слушай, пропрыгал. Даже фреймоджам был. Очень даже, очень даже ничего, очень даже хорошо. Так, Сили Джен вернулся, кстати говоря. С возвращением, Павел. Так, лесенки отличные. Ой, ой, ой, как пропрыгал Хорошо, правда в конце вот здесь Не очень получилось По спейсингу, по скорости Но нормально, 36 Вполне себе, вполне себе Так, Рэйвен, 29,6 Я уже думал, упадет сейчас Еле-еле, как будто долетел хорошо хорошо. здесь церкло начал здесь, да, вот в ИК-3 даже как-то вот оно не слишком очевидно, да, для для новичков или для тех, кто еще пока плохо видит спейсинги, ищет спейсинги даже в q 3 здесь не, не очень-то и удобно Ну, карта такая, мне кажется, вот ее... Э -э ее будет раздражительно играть какому-то, типа, скажем, лоу игроку. Но должно быть интересно поиграть какому-нибудь, типа, топ игроку. Или там, около middle игроку. Потому что здесь, в принципе, много вариантов развития событий. Можно... Поискать, запариться и спейсинг и все хороший ран хайпи 29 3 молодец аренд <реклама> может я конечно ошибаюсь но мне кажется если мы говорим про лоу игроков то здесь просто ад типа что-то не пере... что-то перелетаешь где-то не долетаешь еще как прыгать непонятно когда манипулировать со спейсингом не очень хорошо умеешь То это, конечно, выливается в головную боль Просто что карта днище и все Но карта на самом деле может быть очень даже интересная Неплохо Так, аренд 28.7, Радиокала. Кала Ну пока я, не, я, просто, я пытаюсь увидеть, что-то может подсказать ребяткам Где-то, может быть, они не правы Но вроде как прыгают хорошо Тоже, видите, как бы не, не в полную силу здесь даже пострейфить. То есть, понятно, что там, если как-то по-другому прыгать, то будет минус-джамп от текущего. А как прыгать по-другому, конечно, вот эти люди все не знают. Так, Прокс из Швеции 28.6. Ну, тут видно контроля Прокс поопытнее игрок. Контроля, конечно, у него побольше в плане... Movмента. Знают, здесь дырочку слева. Что можно просто прямо пропрыгать. А, ну и вот. То есть, если стрейфить посильнее, то ты нормально залетаешь. Но посильнее это надо нормальный circle. Это надо дальше нормально прострейфить. То есть, как бы все равно какие-то ограничения есть. Аурум 25,7. Очень хорошо, очень качественный грандфрейм получился, правда, потом пришлось немножко походить пешком, из-за чего потерял очень много на самом деле. Ну а уже все, все, пошли топчики, ребятки. 25,2. Оп! Да, можно сразу залететь. Соответственно, это нам сейвит огромную кучу времени. Здесь просто надо стрейфить, стрейфить. Хороший граунд фрейм. И вот, вот, вот не хватает, да? Вот вроде надо заскимить. Вроде можно просто стрейфить дальше, а не хватает. Вот спейсинг, вот, вот он вот такой вот весь тут. Так, Ансельма, полланд. Поланд. Тоже на киле играет, как будто мы второй раз смотрим демку. Тоже залетел сразу на кубик, но я думал, что там все следующие демки будут с этим залетом на кубик, потому что это очень хорошо сохраняет время и как бы хороший гранд фрейм. И как бы без этого залета уже будет медленно. Нормально, нормально, хорошо, очень прыгаю Так, Антон, топ-3, поздравляем эффекта, поздравляем У -у -у -у. Давай, Антон Тоже, соответственно, на, на кубик Просто по прямой Хороший гранд-фрейм Немножко тоже вот не хватало скорости, чтобы получше завернуть Но очень даже, уже, уже очень даже хорошо 24.8 Бонгстофу из USA Очень быстро, кстати, забрался по кубикам ground Frame, но вот последний поворот. Он очень критичный. Очень критичный. 24,7. Видите, еще пятихатку надо. Ребятам, то есть вот они 24 здесь, а на 24.2. Ага. <laughs> Кет. Первое место. Поздравляем Кета с первым места. Поздравляем Тофу со вторым. Соответственно, смотрим, как Кет порешал. Некоторые проблемы здесь. Очень быстрые кубики. Здесь, значит, что? Ага, вот так вот даже. Нормально. Спейсинг, значит. Видите, он нашел себе спейсинг, чтобы залетать на начало платформы. Ну и хороший здесь граунд фрейм. И вот этот граунд фрейм, вот эта прямая последняя, она решает. прям, Она прям очень сильно решает. Ну, очень классно, очень классно. Так, ну что, пойдем в CPM. Undead sniper 44.3. Не повезло, не повезло. Ну вот, это как раз про контроль. То есть контролировать вообще свои движения, что у тебя как бы понимать, что ты делаешь и зачем. И что, что ты будешь видеть после этого. То есть тебе же нужно все равно представлять картину того, что ты хочешь сделать. То есть как это визуально выглядит. И это помогает значит, контролировать движения, контролировать скорости, спейсинги и так далее. Ну, вот тут вот видно э, недостаток опыта по большей части. То есть просто не, не то, что опыта, больше недостаток практики. Аркритм, Адам, let's go. Играет из китов. Здесь уже почище, мы видим. Ой-ой, как. Ой-ой-ой, что? <laughs> Зачем? Ну вот так вот, вот так человек решил, что вот так будет лучше. Но на самом деле мало того, что ты отходишь назад, ты еще и стоишь, как бы. Ну ничего, нормально, нормально. А велся это что? Киты через H, по-моему, да, пишутся? Ладно, не из китов, Адам. Релакс. 27,8. Почти 9 радиокала. <связать> <связать> так, на кубик. Видимо, иногда получалось залетать на кубик. Я подозреваю. И как бы сразу туда целишься, и все в порядке. Не залетел, так не залетел. Залетел, хорошо. В этом смысле... Наверное, хороший мув. Ну, и здесь тихонечко не торопясь, как бы там... Такие, опять же, вот опять же, вот этот спейсинг. Ты либо стрейфишь медленно и делаешь плюс прыжок, либо стрейфишь средне и делаешь минус прыжок. А еще можно стрейфить сильно и сделать, наверное, минус два прыжка там. Не знаю, посмотрим, как Драконикс там порешал. Но вот у них четкая разница, даже топ-1, топ-2, четкая разница один прыжок. То есть... 0,7. Кто? Кто, если вдруг не в курсе, прыжок длится 0,7. И в том числе всякие тайминги и прочее можно очень удобно делать и таймить прыжком. То есть прыгать несколько раз, там запоминать сколько прыжков и так далее. Ладно, 26,3. Хулиган. Вот тоже притормозил. Как бы. Потому что на то, чтобы подрезать эту комнату, не хватает скорости тупо. Не хватает стрейфа... -э -э стрейфа -э скилла, так скажем. Здесь тоже особо не набирал. То есть тут вся карта как бы... <laughs> ну, ну, так, ну такое, я не знаю. В Q3, конечно... Ну в 3 те же самые проблемы, как выяснилось. Ладно, Хулиган, хорошая демочка. Тарзан, 24,6... Ну, Рейн мог бы и сильнее, конечно, пройти Тоже вот здесь пришлось много тормозить Хотя можно было бы, наверное, порисковать прямо там И... Ой, ну понятно, тут все понятно Можно было бы порисковать и с такой скоростью попробовать залетать сразу на кубик Почему нет? Все равно, видите, виляние, притормаживание И вот эта вот вот, эта вот планка, она прям, она раздражает так рейван очень быстрые кубики Серединка хорошая Сохранил скорость и долетел сразу сюда И перелетает второй пад ой ой, -ой по красоте, просто по красоте Красавчик, и что это? А, мне показал топ-10, нифига Так, Кузлех, здравствуйте 22,7 почти, здравствуйте, Кузлех Спасибо большое, Кузлех За э, За полтиннички Очень приятно нифига. нифига Так, нет, это, это надо Смотреть еще раз, я считаю Спасибо за поддержку, Кузлех, в общем-то. Вот берите пример с Кузлеха, Полтиничек закидывает, и уже приятно. Мелоча приятно. Я помню таким образом, что люди хотят от меня что-то, каких-то этих... Вот я записываю обзор вам. Правда, карта говно, но вы не понимаете, это другое. Как пролетел, просто жесть. Я не знаю, у тебя всегда так получалось, Стива? Я об этом даже не думал, честно. Я думал, там тихонечко можно просто забраться, и все в порядке. Не, ну Кузлех прокачался, конечно, прокачался с последних, э, так сказать, времен, когда мы видели его демки. Кузлех прокачался. Он уже в центре. Он обычно где-нибудь вот тут вот. Кузлех и Кузгух вот тут вот сидят Где-нибудь, да, или вот тут вот. А тут уже в центре списка. Ну, красиво же, красиво. Молодец, Кузлех. Хэппи 22.4. Так, некий приджамп, который я не думаю, что сильно нужен Потому что скорость на втором прыжке все равно 565 Так, волстрейф, все отлично Double jump. здесь сразу срезаем все прыжки Здесь перелетаем, да, перелетаем, все отлично Все прекрасно Все прекрасно, кипиш, 22.1 Так, дракон или не дракон нет бонус верни верни тиранозавра кипиш да я буду снова наверное говорить что убери динозавра но ты, тебе надо поставить динозавра обратно хорошо ой ой ой хорошо как очень хорошо прямо вот вот по скоростному проходится казалось бы очень быстро но у нас тут Антон на полторы больше, чем полторы, да? Нет? Ну, полторы секунды. Антон топ-4 занимает. 27. Так, на кубик, да, на кубик. И вот этот вот двой джамп тоже, вот как это решать? Типа, такие вот моменты. То есть, как бы ты делаешь дабл джамп, если ты... Целишься именно на быстрейшее Да, и вот он перелетает прямо Классно, классно То есть если ты целишься на быстрейшее время Тебе надо эти вопросы решать Если ты залетаешь сразу на кубик Тебе потом не нужен джамп. Либо Тебе нужно как-то сделать джамп на первом кубике При этом не потерять время Либо не делать даблджампа и делает свой второй прыжок Но там кубик настолько маленький Что ты с него просто сосказнешь Скорее всего на такой скорости Короче... Очень интересная карта, конечно. Так, 20.0. Yeah. Человек из Франции. Не знаю, кто это. Может быть, Дельта. Вот опять Даблджам, да? То есть не факт, что это прям быстрее. Но не факт, что есть и другой вариант развития событий. Поэтому я просто рассуждаю, чтобы вы, если кто-то, может быть, не знает, как себя вести в каких-то ситуациях, вы должны задаваться вопросами. Ну, я, я вообще в основном в обзорах говорю про нижнюю часть списка, да, нашего в основном. Потому что топчики как бы и так все знают, по, по идее. Но не забывайте задаваться вопросами и пытаться на них отвечать. Как сделать быстрее, а как где время подсократить, если где-то вы лишнего летаете, лишнего ходите и так далее. Это, эти все вопросы нужно в голове у себя поднимать. Так, прокс. Швеция, 19.7. Тоже jump то есть, я не знаю, наверное, можно избежать этого даблджампа, но я не уверен. Очень хороший спейсинг, сразу на второй, да, и, да, хорош, хорош. А что, где тайм? Или нет тайма? Прокс там скинул еще демку, не вали, были... ну, ладно, мы это сейчас посмотрим. Ну и Драконикс, первое место, поздравляю, Драконикс, Хорош. Вот поиграл Newt Tinder со мной. Сразу он как за... заебошил. Вот. Вот. Вот давайте смотрим. Подождите, давайте запоминаем чек вот этот. Такой. 6.0, да, и 7.3. Давайте первые два запомним. Ну здесь, да, здесь все потрясающе. ВР поставил. Давайте посмотрим. Насколько решает вот это... Даблджамп, э, вот этот, э, типа, лишний даблджамп, давайте посмотрим, насколько решает 6.0.40, да? Там было 7.3 А тут 7.9 То есть понятно, что драконикс быстрее, по умолчанию, но сама вот эта разница даже То есть, вот этот, вот этот, как бы, вот этот даблджамп, вот он, 700, тупо 700, как бы, почти. Ну, и в целом у Драконикса побыстрее, конечно. Видите, как бы, ты вроде исключил просто какую-то лишнюю деталь из своего рана, и ты уже на 700 быстрее. Как? Ну, условно, да, мы условно говорим. То есть вот, вот это надо все замечать и пытаться отсекать, удалять просто из своего рана, если это возможно. Имейте в виду, я хочу для вас только лучшего. Драконикс молодец, ничего не могу сказать, давайте кету еще раз посмотрим. Коль драконикс дважды тоже посмотрели, чтобы кету не было обидно. Хорош драконикс, хорош. Я бы Кузлеху дал э, приз за оригинальность. Потому что никто больше так не пролетел Это, не знаю Понятно, что это может быть не очень эффективно Но это очень классно А мы даем приз за оригинальность За оригинальные вещи за, за вещи, которые никто не делал Давайте еще раз кузлеха посмотрим Кузлех просто потрясающий Бум-бум-бум-бум Хотя последний даблджамп Вот тут, например, тоже не нужен Как бы, да, ты опять лишнего Находишься в воздухе лишнее время Но само по себе Как бы исполнение-то его можно отточить Но нужно понимать Такие моменты Очень классно, очень круто Ребята, молодцы Давайте перейдем в брозер. Посмотрим Нашу табличку А еще надо поменять У кого... Это... А, ну, во-первых, если кто-то еще смотрит... Просто, скорее всего, смотрят демки, типа, и все, и вырубают. Но, если кто-то смотрит, я хочу найти кого-то, кто может сделать мне стингер для стримов и для всего. Стингер — это вот этот транзакшнс, так сказать, между сценами. Плавные такие переходы. И... Второе, еще раз напоминаю тем, кто, возможно, проматывает старт или кто не смотрит э, сначала или еще что-то, я завел свой телеграм-канал, я веду там такой мини-дневничок -мини с анонсами стримов, обзоров всего подряд, каких-то новостей, планов и так далее. Поэтому, кому интересно, кто вообще сидит в телеграме, подписывайтесь, будет очень приятно. Модерация присутствует, если будет срач какой-то, мы обязательно это все порешаем Так, ну и в общем, что мы видим? 13 демок ЦПМ, 15 ВКУ 3 Драконикс почему-то, я не знаю, зачем отправил eq 3 демку Хотя, казалось бы, типа, ну, зачем тебе eq 3 демка? Драконикс, он, между прочим, в ЦПМ рейтинге первый надо бы тоже поотправлять, блин, демок. Но я, и, и мне лень играть без стрима. А со стримом, получается, я роуты все запалю какие-то. И это запустит других игроков. Это не очень приятно. В общем-то, вот так. Всем спасибо за просмотр. Удачи. А... Ну и спокойной ночи, наверное.